Здравствуйте! С вами интернет-магазин Спарта Экстрим Bike. Меня зовут Юлия. Расскажу вам про велосипедные перчатки, необходимая часть вашей велоэкипировки. Перчатки защитят вас при падении с велосипеда, защитят ваши руки, а также предотвратят скольжение руки по рулю. На ладонях этих перчаток это фирма XLC, немецкий бренд. Модель называется Apollo. Здесь вставки из полиуретана, чтобы облегчить давление на руки и неприятное ощущение от неровности дороги. Также сверху здесь идет ткань лайкра, которая хорошо тянется, благодаря ей перчатки анатомически садятся на руку. Есть махровая вставочка, которая впитывает хорошо пот и благодаря этой вставке можно еще вытирать очки. Перчатки, в перчатках учтены все моменты, которые необходимы для долговечности перчаток и для ее функциональности. На перчатке есть также липучка, которая позволяет удобно надеть перчатку и ее снять. Не пренебрегайте защитой рук при катании на велосипеде и при занятиях другими видами экстремального спорта. Заходите к нам на сайт, выбирайте перчатки, которые вам больше нравятся, которые подходят по цвету, которые соответствуют целям вашего катания. www.bibike.com.ua Также вы сможете на сайте посмотреть, как правильно подобрать размер перчатки и как померить свою руку. Не забывайте подписываться на наш канал.